Бу нас братва. Ядерный рассыпнув заряд в ваши экраны. Если у вас, как и у меня, перед глазами туман, значит, мы в финале Экс Махина. Это последняя локация. Ой, что-то даже подлагиваю от перегруза. Я, наверное, пройду ее одной серией. Чтобы, как говорится, не затягивать сериал слишком уж длительно. Так тропин очка на самом деле локация дико коридорная у нас тупо одна дорога это у нас какая-то петля к старой заправке я так понимаю так, по-моему, там еще... Ой! Кстати, эта заправка уникальна. Эта заправка уникальна. Во-первых, своей моделькой. Во-вторых, немного не характерным для нее зеленоватым оттенком. Ну, мы попытаемся, по крайней мере, искатать всю локацию. Я поддам нитры. что то как-то никого не наблюдаю. А теперь я хочу туда. да о первый батл. я как-то с достоинством это выдержал не находите Opa. Мне как будто знаком этот грузовик, этот символ. Где-то я его уже видел. Точно. Это же машина Айвана Го. Надо посмотреть поближе. Его тела нет внутри. Значит, дальше он пошел пешком. Он уже совсем близко. Почему же я боюсь того, что меня ждет впереди? Хм. Получается, папаша уебался в дерево. Хм... Так, только меня там снова хотят поиметь, поэтому F2. Заправка здесь всего одна, поэтому к ней возвращаться все-таки придется. Что там за твари? Так, этого сжег. Этого спалил. Ой, нахуй. Ой, нахуй, нахуй. Так это в принципе все оружие в пизду. По крайней мере, я в курсах, что Айвен пошел дальше пешим. На самом деле, эту дорогу находят далеко не все. Как правило, про нее узнают только после первого прохождения. Но я же умная Маша. Я почекал экс-махина Вики. Спасибо ребятам, которые ее создавали и наполняли. И там была такая забавная приписка. Типа, внизу карты есть место, где можно поклониться останкам батиного драндулета. Ну, я собственно и поехал, изначально искать именно это место. Сразу же F2. Естественно, мы, опа. Да из чего ж ты по мне лупил-то, пес? Ну, это хорошо, что я их спалил на дальнем расстоянии. Это было бы крайне больно. Один. а а а Ой, Гип. Так. Приходится очень часто сверяться с картой, но, ребят, поймите меня правильно, это не моя прихоть, не моя вина. Я на самом деле до этого места добираюсь впервые, хотя до этого я играл довольно много, но ни разу не проходил его полностью. Так, мне сейчас налево. Интересно, возможен ли фриплей? с другой стороны, я и так достиг всего, чего хотел. В принципе, дальше можно снимать хуям ориентир. Военная база? Чего, блядь? придется проехать через эту базу чтобы добраться до цели выглядит угрожай естественно сохраняемся как же без этого доты почему-то не активен. кстати может удастся бочком прижавшись вот так вот устроить адов замес так Крейсер, танк, мать его! Ну, естественно, кто бы сомневался, что у меня будет пизда. <клес> <клес> <клес> <клес> <клес> Ладно, попробуем издалека. Что, надо встать под 45? <клес> Мышку в снайперский режим. Ой, блядь, как меня насыпают. да блять так еще один перезагруз я таки дико извиняюсь небольшая техническая накладочка ну как правило когда я это говорю это значит мне по какой-то причине потребовалось поставить запись на паузу там не знаю у маман позвонил еще что-нибудь такое Ох ты ж. Так, тут вроде разобрался. F2. Да твою-то мать. Да, твою-то мать. Так, ну-ка. Блин, 377 хп оставили. у вот турки. Как так? Лаганул немножко. И как мне теперь с этим говном прорваться сквозь базу? А что если попробовать обойти базу? Нет, той стороной я вряд ли обойду. Не, ребята, это F3 по-любому. Да? Хотя это было еще хуже. Так, это дорожка от Аппендикса, Где Батин Драндулет отдыхает. <свес> Надо как-то умудриться зайти уроном в борт. Так, крузак минус. Так, выманивать их по одному, что ли? Других вариантов я тупо не вижу. Просто барражировать вот здесь. Выманивать котов по одному. И раздавать, аки царь-батюшка. Блять, нам с левым И быстрый гад Драк! Так, наверное, сеюемся Разворачиваемся Черт Сколько же здесь этих бандитов и больше. Здесь очень опасно. Поехали. Мы выведем тебя отсюда. Кто вы такие? Все равно одному мне не справится. Я с вами. Что-то интересное. Так, Хм, ты что же за ПЖ это были? Мне как бы похуй, меня главное сбагрить. Что еще есть интересно? Турбины. Хех, на душу, Ой, не то нажал. Естественно, и в 2. сеивимся на всяких. Что это за проклятое место? Кто все эти люди? Что же манит сюда этих людей? Вдруг я еще смогу спасти их? Теперь я понимаю, о чем говорил ученый. Мясо? Так, но ну нет. Сначала посмотрим, что за запись в истории. Интересно, а что будет здесь подъехать ближе? Поби... Слава богу, я засеялся перед тем как. Нахуй. Нахуй, ты говно, поехали. «А, так он не ученый, а, сука, военный». Есть. Блять, ну в принципе я сделал свой выбор. Только не говоришь, что им придется ехать за дросселем. Сука нах. А -а -а -а! Умри, В смысле это не финал? То есть мне теперь.. Ой, ептайте. Че Вот там весело. Пиздос, нахуй. Зря наверное, выбрал концовку спасения. Ух, блядь. Ну, в любом случае, меня ожидает что-то крайне потное. И заправочка как нельзя тут, кстати. Поэтому просто тапок, нахуй, в пол. Я должен пройти эту игру сегодня. Несмотря на то, что серия затянется без доска. Просто нахуй перчим, по самой не горюй. Как, блять? Как, блядь? Хм. Смерть бандита! Кто-то решил поуёбываться, по-моему. Вот этот диалог — это выбор концовки. Грубо говоря, либо вы спасаете все, что либо, наоборот, вы тарелку вместе с учеными. Блядь Не, конечно, хороший главный Калибр это, сука, круто Ммм hmm. Тут, как говорится, все или ничего. Все или ничего. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Все позабирал. У сука Больно, хуй. 6 единиц конструкции Че подлозрительно Ладно, топчем дальше Сохраняемся, естественно Так, с прошлого захода я, в принципе, запомнил, как ехать. В любом случае, от этих поехавших надо держаться подальше. Ну вот так вот их на подъемчике не спеша по, по баллистической заходишь и чпок-чпок-чпок-чпок снашаешь. Ничего, пустыня смерти, блядь. Сколько мне ехать-то нахуй придется? <звы> Попробуй найди это очко. Ну и в какой регион мне теперь пиздярить? Сука, опять через всю карту, ебись ты, провались, а? За что мне эти мультики анальные? С другой стороны, опять сансара замкнулась. И если когда-то я уезжал отсюда на с шершнем, блядь. Самая отсосная просто машинка, то сейчас я могу сделать вот так. Или вот так. Или вот так. То есть мне сам черт не брат. Да и еду я в два раза быстрее, чем на том ведре. И П. Что-то, блядь. Мне вместо искателей приключений так такой индивидуальный предприниматель такой чё блядь. Так, остановочку сделали, сейвнулись. Блять, я не думал, что это финал. Я думал, он найдет какую-нибудь вундервафлю, которая ебнет в тарелку. Та изменит спектр излучения, либо залипнет камера, и все, пизда. Пизда тарелки, мир, дружба, жвачка. Все на улицах целуются, обнимаются, естественно, без масок, трахают друг друга в попу и так далее. Ну нет же, блять, нам надо ехать к Бену Дросселю. Добро пожаловать! Снова! В лучших традициях 2 часа. Я ебал. у у у Блять, еще вот эти жопные кульбиты. С другой стороны, машина хотя бы ездит в разы бодрее, чем раньше. Вот 290 километров в час. На нахуй. Блять, не то жму. А, ну хоть ехать не так далеко. Все равно, блядь. Пиздюхать-то знатно. Поэтому баллон в зубы пошуршали. Меня больше не радует то, что время действия немножко иное. То есть ты разогнался, скажем, сотен до трех, и он так медленно начинает сдыхать. А мне вот это вот пиздец как не нравится. Если он поднавалил, грубо говоря, до 280, подразогнался, разогнался он там медленно так теряет скорость. Медленно. А то как будто на нахуй. То есть мне нужно в обход восточного, я так понял. Это вот здесь, налево. Все равно перестраховываюсь на всякий случай вдруг что. Теперь вот туда в пролом чтобы не ебаться особо срежем так. мина что ли Я, по моему кто-то работает Да и ребятки, я вас как-то в рот ебал. Ну, пришлось немножко побатлиться. Что теперь сделаешь? Главное, пухи на столб не намотать. этот определенно доездился чем потом обратно взормик пиздовать ебитесь в ухо ребятки Так, новая книга в журнале, говорите. Хм. Hmm. Интересно, однако ну, приблизительно Для тех, кто, в принципе, не успел Дочитать на самом деле, ну, прям-таки духуя интересного, ну не припомнится. Там вопрос был в том, что, типа, кто бы не дал человечеству эволюционный скачок, он поспешил. Типа, люди оказались не готовы это принять. Если кто играл в Ингресс, тот меня поймет. Одни считают, что, типа, все было заебись. А автор вот этой книжонки, которая попала к нам в лапы, типичный, сука, резист которого хлебом не корми. Да и погадить под себя. Типа, вон, блядь. Блю пауэр. Вил блю, нахуй. А то, что, блядь, синие только в одном городе, в принципе, наседают, и то чисто число не неумением. По крайней мере, на моей памяти. Это так. Ну, питерский резист еще достаточно силен. Так, что-то я отвлекся. Да, хуярим до усрачки. Ну, во всякий случай, савнемся. Да. Даже, по-моему, мост не надо пересекать. В общем-то и целом. Блять, я попытался срезать, но вот что-то подочковываю. Хотя хуй бы с ним. Все равно, если что, я загружусь и поеду по человеческой дороге. Ну только нахуя мне в Либриум, я понять никак не могу. Ч ⁇ блядь, игра меня водит тайными тропами, сука, что курили сценаристы, еби их, мать. Ух, сука, ух, у, у, у, у, у, У ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, Я же заткнулся, когда представил эту картинку. Сука, тоннель где-то там. Очень надо как-то перемахивать через горы, нового пути нет. Надеюсь, я не встречу ебучую невидимую стеночку. Да уж, если в было скучно... Под конец началось лютое бесоеблево. Просто адское. Вон и тоннельчик, в принципе Если мы делаем небольшой хуяк, пиздык на холм То мы срезаем Блять Добрых две трети, чтобы то не спиздеть То есть, если мы сейчас хуярили вот так, вот так, вот так, вот так Через Асгард, и только потом мы выскочили бы на тоннель А так, ценой небольшого снижения скорости Мы, в принципе, хорошенько так спилили Так, теперь в Либриум, ебать его рот. <свист> <свист> О, наконец-то. Хотя если так вдуматься то обратно мы, скорее всего, ускоримся, проскочив через Оржан. Так ощущение, что игра заботлива, так подставляет ориентиры. Типа, не объебись, тебя здесь поворачивать. А ящик. Ведь рухарю я хуярю. А, так вот, что это был за город возле атомной станции. Как говорится, ребятки, это нихуем деланные, я смотрю. Так, естественно. Ремонт рефил. Торговлинг. Я им продал пушку за один? Мне не показалось, нет? Так, бар. Хм... О, нахуй! и зачем прячетесь здесь, когда мой народ страдает? Мы нее, далеких миров. Море судит наш вечный путь, пересел все строители вашей планеты. И это привело всем дежуру. Один из ваших механизмов отравляет эту планету. И я хочу знать, почему это происходит. Грузовой транспорт был сбит земным оружием, и упал на поверхность планеты. Пока мы планировали спасательную операцию, прибор, предназначенный для работы в открытом космосе вдали от живой материи, был включен землянами. Что это был за прибор? Каковы последствия его работы? Ничего не скажет. Эффект же убителен для всего живого. Лишь самые живучие организмы, включая людей, сумели приспособиться, изменившись, выжить в новых условиях. Признаю, в том, что произошло, виноваты обе наши расы. Но вы знали, что происходит, и ничего не сделали! Мы находимся здесь уже много лет чтобы исправить урон, причиненный нашей технологии. Увы, пока наши успехи весьма незначительны. Дело в том, что устройство, вызвавшее катастрофу, рассчитано на автономную работу и не может быть выключено. Все это лишь слова. Что мешает вам уничтожить излучатель? Неизвестно, какой эффект на выживших окажет резкий перепад в информационном поле. И это может стать последней каплей и убить всех. Но ресурс человечества не безграничен. И через некоторое время даже самые стойкие из вас не смогут больше существовать. Должен быть какой-то выход. За столько лет вы уже нашли решение. Говорите же, что нужно сделать? Нам удалось разработать устройство, которое будет медленно снижать уровень излучения, пока мы будем исследовать происходящие с людьми перемены. Его нужно расположить рядом со сбитым кораблем, но ни мы, ни наша техника не можем приблизиться на нужное расстояние. Все понятно. Я уже был там, и со мной ничего не случилось. Значит... Я смогу доставить ваш блокиратор. Мы надеялись на твою помощь. Ты последняя надежда человечества. Фу, длинная катсценка, однако. Все это время я просто молчал, чтобы не обламывать вам кайф. Так вот, установить блокиратор. История. Так, а теперь куда мне? В смысле, блять, на Фотерлянд? Ладно, хуй с вами, я не хочу транжирить экранное время. Хотя, с другой стороны, сейчас посмотрю. Хотя, если я сейчас поеду через Фотерлянд и Край. Так, то есть, раз локация, два локация. Я окажусь в вахате. А если я сейчас ебану через Аржан, то я окажусь в вахате. В принципе, выгода более чем очевидна. Другой вопрос, пустит ли меня игра туда. Так, ну ладно. Я так понимаю, игра просто не знает. Что где-то там есть порт. Так. Поэтому что, ездим в Аржан, наверное. Так будет шустрее. Причем сильно. То же чем пересекать. Три локации, лучше пересечь две не находите. Естественно, нужно будет посмотреть, где именно находится этот злоебучий порт вар... этот вахат. Ну, здесь меня хотя бы изнасиловать, никто не пытается, пока я еду. Тихо, мирно не шурша по своим делам. Кек. Оказывается, пришельцы, сука, возле атомной станции схавались. Причем там несколько раз мимо ехал. Чего, блядь? Сука, пиздец. Попробуем все-таки попасть В Ахат через Аржан Потому что я знаю, что там порт в Аржан есть И я очень надеюсь, что эта хуйня сработает Иначе придется возвращаться поразительно быстро пересек всю карту прямо таки чет подлозртельный Да конечно хочу грузимся нахуй Так, а теперь мне надо вспомнить, где, сука, находится порт Варжане, блядь. Так, ладно, воспользуемся некоторым читерством и погуглим карту. Так, морские врата находятся строго вправо от тосканы. Где-то тут. Ой, подлогнуло. Давайте я сделаю в два, то я очень давно еду. Ни жды не сохранившись. Да, мне точно, мне же на мост. этот уснул ну раз пошла такая пьянь то надо заехать в морецию починиться только хотел сказать если чё, типа доты распидорасит, а потом я вспомнил, что несколько серий назад сам же доты и уничтожил. Так, мапа. Так, получается, подлетаем к Тоскане, и вот по этой трассе. Как же он вовремя начал замедление, а? Как раз в тот момент, когда я едва не уебался в отбойник. Так, туда. Урала, конечно, знатно трепанули. Так, а потом направо. Посмотрим, сумеет ли моя фишка сработать. Если нет, то придется пиздавать через четыре локации. Вернее, даже через пять, потому что Аржан придется пересечь туда и обратно. Сука на, Сука на. Кто я такой, чтобы спорить с системой? Если у меня сейчас все получится, я окажусь в порту Ахата. Да, хочу. Блядь, это работает, ребятки. Это, сука, сработало. И вместо того, чтобы ебашить по Фатерлянду. И Краю. Катсцена, сука, не запустилась. Ладно, попробуем еще разок. Так, по крайней мере, я знаю, где порт. Блять, придется заезжать заново. Ну, видимо шарик плазмы с дамагой в сколько-то там 2 он с одного залпа может крейсер вышибить о чем вы комрады так теперь нужно оказаться на тосканском перекрестке каким-то образом Так, немножко скорости. И снова бой! Так будет сказка. Ну, так, чуть-чуть поструляли на расслабончики. Так, на холм направо. Как дела? Заебись. Вот она траупка к морским вратам. Может, в принципе пришпорить коня. Ездил, конечно, как в сраку ужалены, но тем не менее. Так, F2. Ну и пробуем тпхнуться еще раз. Ну давайте все-таки досмотрим скрипты в ролик. Вдруг дело было в этом. Я так понял, типа, подводная лодка где-то там барагозит. А по нашему зову, в принципе, с пульта. Ну, пиздец. Что получится, интересно. Сука, нах! Блядь! Ебаться сраться, ну и фейл. Хм. Интересная херабора на самом деле. Ладно, блядь. Ну, я так понимаю, кроме как выходом из игры это не исправить. Сейчас, конечно, попробую поколдовать, ну но... блин короче говоря буду когда вернусь черт подери черт подери ни дня без приколов мне удалось все-таки реанимировать так сказать процесс записи дайте-ка я попробую законтрить этот момент сниму обе системы которые влияют на мощность По крайней мере, я знаю, что если вдруг он вылетит, именно упадет в воду в этот момент, то надо будет сразу же загружаться. Вот, он прицелился. Попал в лодочку. Есть контакт. Какой-то там Н-попытки, но у нас получилось. Сука, нах. Так, теперь. Поскольку все перееблось. Трасса находится где-то там. Сразу же F2 на всякий противопожарный. А то всякая. Может быть, серия уже из-за этого длится час с хуйцом. Из-за всего того веселья, что мы учинили. Так, чисто подзаправиться нитрушкой. В смысле, бродяги дружественные? ЧЁ? Все в мире! ЕБАТЬ! ЕБАТЬ! То ли баг, то ли фича, я чё-то хуй понял, комрады. Ладно, хуй бы с ним. Туда ли я еду-то? блять? Ну, Фаран с харака там, это так. Зато качели у них начинаются одновременно, и можно веселиться. Так, ну меня как-то, в принципе, не шибко ебало, что у них там происходит. Главное, да, что с остальными у меня мир и покой. Но ну, с этим, походу, придется все-таки потрахаться. <звы> же настолько охуел, что, блядь, на меня даже бродяги не наезжают. это вот, походу, реально последняя миссия. Ну, блядь, общение с пришельцами. Знаете, что напомнило? Я, кажется, понял, откуда Биовар спиздили фичу из первого масс где Шеп разговаривает с... сожницу. Нет, я на... Это на самом деле чистый сарказм, никто ни у кого ничего не пиздил, по крайней мере, я свечку не держал, но, тем не менее, факт остается фактом. Вот эта вот фича, разговор с пришельцем, в Machina появилась двумя годами ранее, ну как годом ранее, ладно, пизжу. Потому что на хуящик Mass Effect вышел в 2007, а на ПК в 2008. -м. Это все блядская политика Electronic Arts. Но с другой стороны, Rockstar тоже к ней прибегали, когда выкатили GTA 5. Но с другой стороны, их почему-то не хуесосят, потому что ребята делают действительно вещи. Тем более в GTA, на консоли. Are you mofucking serious, bitches? F2 Так, теперь Поскольку квест баганул и метка съебалась... придется ставить ручками. В принципе, если я сейчас сделаю сейвлот, то в принципе должно сработать. Но хуй. Странно, что в Зармеке сохранились охуенные дороги. Это первый момент. И то, что, блядь, военная база с пришельцами для меня сейчас мирно. И батьба наваливает, у меня аж в ушах задрожала. Я кекаю. Я просто кекаю. Но здесь нельзя не отремонтироваться нихуя. У, сука. У, сука. А где проход-то? Сука нах... Походу в очко вляпался. Еще нет нигде обхода так нахуй я ебаный дристер тачку на бок положил ну ты пиздец саночка Сука. А проломить забор, я так понимаю, нельзя Значит, это был все-таки мой косячина. Я вспомнил, что я забыл сделать. Я забыл ебануть в обход базы. Теперь нам придется два километра хуярить обратно. Как-то не прискорбно. Хотя серии так, в принципе, затянуть туда нельзя. Ч я, блядь, теряю? Ну, с другой стороны, это финалочка, она и должна быть эпичной. Так, а сейчас какой день вообще идет? 5 октября 2234 четвертого. Этот финт, по-моему, работает во всех играх, которых я проверял. В Сан Андерсе он точно пашет да и вообще на всех, во всех играх, которые сделаны на рендер War. Я не помню, на каком движке сделана эта игра. Ну, потом, наверное, подгуглю, уточню. Ну это в конце, как говорится, пути. Так, на всякий случай сохраняемся, мало ли, что-то пойдет не так. Хм, я мог сделать вот так. где тогда проход? Я у что проскочил? Проблема вся в том, что у меня осталось всего 6 баллонов. Куда-то туда. Не, писем. эта игра меня подъебала. Но где конкретно, я понять не могу. Забраться сюда Да, приземление вышло жестковатым Все-таки я как-то понять не могу, так ладно. Топливо тем временем все меньше и меньше. И мы вновь уезжаем к ебучей базе. Так, стоп, я сейчас что-то не понял. Не, спускаться нам не вариант. Чуть хуй проедем. Блять. Да что это за место-то такое, а? я так летел так торопился так экономил время а тут письмо хотя не балтища друг через ворота никак не проломиться Ой, блядь. Ох, вроде еще более-менее. Тем, где даже должна быть дорога в обход этой злосчастной базы. Или тут надо наруливать по холмам, что я ебу, как горный козлик. Так, но ну меня волоюбит именно слева от базы. Вот в общем, вся проблема. Мне-то надо вправо. Хм. Дырка в скале. Хм. Блять, я, наверное, сейчас все здесь излажу, но пока не найду метод. не найду метод пробраться. Вот это будет пиздец как больно и обидно. Стоп, а это что за место? Это как-то такой поиск меня уже не улыбает. Дайте-ка попробую все-таки загуглить этот момент. Так, я, кажется, вкурил, что я дико нобли дорожил, рванув к тарелке другим путем. Походу, пиздовать мне назад воржа. Ой, блядь, ой, блядь, Саныч, ну ты, конечно, пиздец наворотил. Да сука, что происходит? Как ну теперь с этим говном бороться? Теперь я понимаю, что разработчики-то оказывается тоже нихуя не дебилы. Чтобы понял, что в Ахате я был... вообще не должен оказаться. Я так мельком глянул прохождение на Тетрубе. И примерно понял, куда нам рвать тапки. Я просто чувствую себя параноидом геморроидом. <звы> Потому что я так понял, что реально военку я проскочить не могу. Ну-ка. Здесь мне какого-то уя стоит ориентир. Бедный Белас нахрачивает. Ой блин. Другой вопрос, что гуглинг получился очень уж трудным. Я долго думал, что было не так. Типа почему система повела себя неправильно? Ну хотя на самом деле, если все сделать правильно. Да ни хера у нас правильно уже не получится. Надо ехать расхлбывать. Теперь надо искать место, где отработает скрипт. А вот это уже большой-большой геморрой. Я точно знаю, что это где-то в районе Футерлянда. Короче говоря, я допустил серьезный косяк из-за этого глюкмого задания. Звучное, что я не могу включить маркер. Ни на один, ни на другой квест. В общем, весь комизм и отпиздизм ситуации. Я бы, может быть, и рад бы сейчас. Как-то это говно. Столкать, так скажем Ну, блять Видимо, приступать по задуманному Игру маршруту Так, ладно. Судя по тому видосу, который я наблюдал, дело происходило в Футерлянде. Ебаться! Сраться! Так, сейчас тогда резко делаем звук чпок, поворот и газу. чтобы все сработало да детка теперь просто втапливаем похоже мы реально подобрались к финалу запись идет уже по крайней мере вы не знаете сколько времени я провел в паузах на самом деле больше двух часов Я уже как выжитый лимон Баллончиками у меня точно кончится Надо залиться Я-то думаю, что мне все-таки в к лететь мне казалось, надо футерлянд. Хуя узнает почему, ну как-то так. Видимо, сценарист конкретно обкурился на пару с левил-дизайнером. По крайней мере, опять же, Екатеринбургская, если память не изменяет, ISP Lodge, которая сделала винрарнейшую мор утопия. Вот те реально. Походу шабили, причем конкретно так. Ну, у этих, видимо, там у Курск тоже был знатный. Так, ребятки, мы где-то рядом с развязкой. Блять, я поехал не туда. Окей, делаем так. Ну, насколько я видел, сейчас будет еще одна эпическая катсцена. По крайней мере, теперь вы знаете, что делать, если вы так же, как и я, решили срезать путь, но в итоге объебались. Не имею в виду в том плане, что... грубо говоря, вот как я. Поехал не через Librium обратно, а в итоге ебанул варжан. А оттуда... Блять, за каким-то хуем поплыл в вахат. Где-то тут было очко, которое вело к тоннелю в Либриум. И тут был реально комарийный анал, который вел куда мне надо. Опять же проблема в том, что батл будет происходить не так далеко от воды. Хм, забавно. Видимо левел-дизайнер не думал, что сюда вообще кто-то доберется. Послание, try not to В эту ебучую речку Так, ну 2400 Нормально угу, Мы точно так же, помню, срезали до либриума Так, дайте я сделаю F2 2 Ебать потеря. Причем в прямом смысле, потому что мне натурально жарко. 300. 200. Блять, адреналин подкатывает, ребятки. Это еще что такое? Человек, ты помог мне обрести прежнее могущество, а сейчас мешаешь в печь. Сути которых не понимают. Оракул? У тебя теперь крылья? Это же просто здорово! Твоя помощь мне пригодится. Человечество в опасности. Я знаю об источнике излучения и ищу средства его уничтожить. Зачем уничтожать? Там же полно людей вокруг. Всегда есть другой путь. Достаточно применить это устройство и... Глупец! Я знаю, кто дал тебе это. Как только ты включишь свое устройство, жизнь на Земле прекратится. Это последняя часть их плана по захвату планеты. Оступись. Ты безумен. Сотрудничество с врагом недопустимо. Значит, мне при. он уборка. Так. опасно. <звы> Блять, мне пизда. Эпик нахуй. Я не ожидал такого эпичного батла. Так, то есть сначала ему надо отхерачить хвост, я верно понял. При этом главное в речку не уебаться. Так, где ты есть источник. Так, жопу ему походу отструлил. Вот пидрила. Кружку мне вообще просто нельзя запекать. не попал вот блин Во всяких случаях, чтоб далеко не ехать, так сказать. он упал чуть-чуть мимо Ты где летаешь вот блин Банально не хватает вертикальной наводки, сука. О, -о, О, блин. баная боль. Ну, сука, летучая. У Блин, что это какие-то выдумывают? Ой, блин, вот это потяра, ребятки. Тут, мать его, потярам. надежда на то, что пусть как вы, к вынему снаряд не выгнется. Oh Так. разворот пошел, да, когда раз? Туаще в молоко было. Сука. Так, дайте-ка я попробую кое-что сотворить. У меня Один не может херачить левым бортом. Ну красота, чё могу сказать. Так, тебе надо ну, дождаться, пока он сядет. По-моему, а он проглотил всю Альфу. И... Сучка. Вот сучара. Блять, еще от него и отъехать-то далеко не могу из-за чистой и из за дальность действия пушек. <свес> Че то мне подскажет, что я его разнес неплохо? Борьба с араб, он выйдет новой серии то что меня это уже задолбухло ребятки Так, я отторможусь спасибо всем кто смотрел подписывайтесь ставьте пальцы вверх следующая серия будет точно финальный до скорого